Вождь Мао вместе с Цзиньпинем собрались и прислали мне ручку. Ручку-ручечку Ручеллу. Одну взял для проверки, чтобы понимать, стоит ли она того или не стоит. Ну а в дальнейшем, думаю, две передние поменяю, две задние трогать не буду. С одной стороны экономия, с другой стороны они просто нафиг не нужны. Если есть две передние кнопки, зачем их четыре? Ради того, чтобы просто было. Но тут каждому свое. Так на вид вроде идентичный. Но были на нарекания в отзывах, что миллиметр там чуть пошире. Удивительно, конечно. Можно же, наверное, лекало скопировать. Миллиметр к миллиметру, но нет же с миллиметром надо обмануться. Но критичного ничего нету, В принципе, меня вполне устраивает. По факту, что имеем? Легенький трамплин. О чем было нарекание? Трамплин примерно миллиметр. Конечно, не критично, не критично так сейчас фокусируемся вот. подожди занят вот милимусик все берем на кнопочку шпок закрылась потом опять же руку подносим хлоп замок сыграл открываем шпок опять на кнопочку все Ребята сразу проклеивают тут герметиком Разбирают там, Для стекол и, Ну там на, на драйвах куча отчетов вот, Я не буду этой ерундой заниматься Когда-то они стоили Оригинал не крашеные по 15 Алиэкспресс крашеные по 10 Сейчас цена рухнула 2, До 2 200 Не забываем тут ручка трехпроводная посему. От свежих моделей Двухпроводных она не подходит вот. За 2200 Изумительно Он даже пальцем провел Она уже открылась Какая-то легкая болтанка Или мне кажется Хотя там все Зафиксировано А не Оно и даже ну тут у меня подменные ручки стоят без ключевого от другой машины. Временно думал паять, не, не, не паять. Можете в Москву написать Валера Опс. Там делает это обслуживание, чинит ручки. Не надо Алиэкспресса ждать и т.д. и т.п. Молодец парень. Мне было не критично. Как она у нас работает правильно? Когда она работает неправильно? Она с кнопки не закрывает машину. Открывает она, вы должны прийти потянуть ручку, она снимается с центрального замка и после второго происходит открытие. Это когда она работает неправильно. Правильно же она работает, это когда вы поднесли просто руку. Так, сейчас. А, стоп, не поставил. Просто поднесли руку, хоп, она открылась уже. То есть вы еще даже ничего не тянули. Вот это правильная работа. Ну, для понимания так. Где найти, как снимаются ручки? Опять же, лезем на драйв. К Валерии вот, Обс. Там еще пару парней. Мне неудобно. Мне не хватает третьей руки, чтобы снимать показания, как снимается эта вся ручка и прочая ерунда. Скидывается обшивка, понятно. Скидывается вот эта ерунда. Ручку потом надо будет завести там. Надо разъемчик будет обязательно зафиксировать в пазик, Иначе у вас при открытии стекла его может рвать вот. снимается заглушечка откручивается вот этот вот этот винтик выкручивается полностью задирается как можно выше пластиковая вот эта деталь в которую он вкручивается после этого берете крючок какой-нибудь столистый вот крокодил для защепки бумаги вот. и поддергиваете вот так залазите, вытягиваете на себя пластину, потом скидываете замок. Все, вытаскиваете ручку. В общем, без навыка, конечно, тяжеловато. Но я думаю, после того, как я легко пояснил, и плюс говорю отчеты пацанам, спасибо на драйве. Вот, все вам будет понятно. для проверки, а то вдруг что неправильно собрали. Зафиксировали замок, защелкнули. Машину закрыли. Машину закрыли. Все, проверили. На открытой. Работает, работает. Только после этого обшивку начинаете ставить. А заодно сигналка как работает, датчик объема, залезли, залезли, и датчик объема, и датчик объема, а что у нас датчик объема не работает? О! Да подожди ты две минуты! Минуту и не больше! Закрыл, закрыл, ну что залез-то? Ладно, фиг с ним. Потом носок поначал.